3 апреля 1967 года. Космодром Байконур. Три часа ночи. Через 35 минут должен стартовать корабль «Союз-1» с космонавтом Владимиром Комаровым на борту. Объявлена предстартовая готовность. Лифт увозит Комарова на вершину ракеты к кораблю. Юрий Гагарин вместе с Комаровым поднялся наверх и был там до закрытия люка. Он последним пожелал Владимиру Комарову удачи. Гагарин попросил согласия задержаться, чтобы убедиться э, в хорошей подготовке Комарова. И он был последним, кто простился с Комаровым, поднявшись в лифте <coughs> и участвуя в закрытии люков за Комаровым на корабле «Союз-1». После этого Гагарин тоже... Вернулся и прилетел к нам в Евпаторию для управления полетом. Вечером того же дня по телевизору показывали КВН. Когда одна из команд вынесла плакат с нарисованным космическим кораблем и надписью в космосе «Союз-1», зрители аплодировали стоя. Как будто они сами были героями космоса. Ну это просто, знаете, отношение к людям. Ну, пока, Сейчас вот так вот молодому поколению, даже поколению, которому 40 лет, им не объяснили, что такое были раньше космоса. Сейчас такого человека нет ни одного, вообще ни одного. А на следующий день о полете не прозвучало ни одного сообщения. Стало ясно, на орбите что-то произошло. Поэтому поступали разные тревожные сигналы, мы слушали эти дела, что там какой-то секретарь позвонил, что там... Кто-то видел, что вроде вот там летчик шел значит, по дороге, там что-то там побитое, кровавленное. Куда он делся, значит, куда пошел, кто он этот космонавт или кто-то еще, понятие. и вот эти там перезвоны делись достаточно длительное время, пока значит, не нашли место падения. Владимир Комаров стал космонавтом, можно сказать, случайно. В 59 году его, военного летчика, вызвали к руководству. В кабинете его встретили двое. Военный врач и полковник ВВС. Ему предложили новую секретную работу. Подробностей сообщают немного. Придется испытывать технику и летать на очень большой высоте. Это было самое то, что, то, что он хотел. То есть летать. Совершенно. При каких условиях было весьма загадочно сказано, но летать. Он с удовольствием согласился на это. В 1959 году в СССР начали отбирать летчиков-испытателей для полетов в космос. Требования: идеальное здоровье, рост не выше 170 сантиметров, вес не больше 70 килограммов и возраст не старше 30 лет. Комарову было 32 года, но для него сделали исключение, уж очень хороший специалист. Ему уже было 32 года, и он после окончания академии, среди первых, которые в отряде космонавтов, он был наиболее подготовлен. Ребята, после, конечно, как правило, истребительных училищ, они теоретически были слабо подготовлены для того, чтобы грызть науку в отношении космоса, Володя очень им в этом отношении помогал. В отряд было отобрано 20 человек. Их привезли на закрытый военный аэродром Чкаловский и поселили в солдатской казарме. Что означает термин «секретная испытательная работа», новобранцам сразу не сказали. Летчиков каждый день заставляют бегать, прыгать с парашютом, тренироваться в центрифуге и в термокамере. Только спустя три месяца испытатели поняли, что речь идет о подготовке человека для полета в космос. Конструктор Сергей Королев предупреждает, из всей двадцатки полетит только один. Только для одного есть место в космическом корабле. Самым важным параметром, по которому отберут кандидата на первый полет, будет его рост. Ввиду того, что первые космонавты были истребители, и, как правило, они были подготовлены для размещения в, не, в определенном узком объеме, поэтому все они были несколько ниже ростом, по сравнению с Володей. Володя был несколько выше, поэтому при совместении с Королевым то Королев мысленно, и, насколько потом Володя объяснял мне, он предназначал его для полета в более многоместных космических кораблях. Что, собственно говоря, и получилось? После полета Юрия Гагарина стало ясно. Одним человеком дело не ограничится. Конструктор Сергей Королев сказал открыто. Из отрядов космос слетают все. Первый раз Владимир Комаров полетел в космос 12 октября 1964 года на корабле «Восход». Это был первый в мире многоместный космический корабль. В составе экипажа были не только летчик, но еще инженер и врач. Так как места для трех человек в кабине не хватало, было решено посадить космонавтов в корабль без скафандров. Он был командиром экипажа, состоящего из трех человек. Вот пришлось... Собственно, это был восток корабль, но предназначенный уже для размещения троих космонавтов. Но уже без скафандров, если раньше космонавт летал в Кассандре, в скафандре не летал, то три человека в скафандрах там не помещалось. Пришлось им без скафандров там размещаться. Когда космонавты стартовали с Земли, страной руководил Никита Хрущев. Но когда Комаров и его экипаж были на орбите, в Советском Союзе произошел государственный переворот. Приземлялись космонавты уже при новом руководителе, Леониде Брежневе. Полет трех космонавтов был проведен по инициативе и под нажимом самого Никита Сергеевича Хрущева. Ну и встречали уже их после того, как произошла так называемая Вторая Октябрьская революция, когда Хрущева сняли с работы. Восход стартует 12 октября в 7.30 утра. Сразу после пуска Королев звонит с традиционным докладом Никите Хрущеву. Второй звонок Королев делает в Кремль, Брежневу и Устину. Но доклады принимают секретари. Партийным руководителям в этот день не до космоса. Они готовят государственный переворот. Обычно генеральный секретарь лично встречал космонавтов на Красной площади. А они докладывали ему о том, как прошел полет. Эта традиция сложилась еще с полета Гагарина. Но когда корабль Комарова идет на посадку, Хрущев уже отстранен от власти. Кому и о чем докладывать непонятно. Пока в Кремле делит власть, космонавтов не выпускают с Байконура. А нас не выпустили в Москву. И мы задержались. Почему нас не выпустили? А потому что мы улетели при Хрущеве, а неизвестно, кто был, должен был нас встречать. И поэтому мы там больше недели были в свободном. Парение в свободном вот ожидании. Только через пять дней космонавтам разрешают вылететь в Москву. В самолете Комаров переписывает и заново учит тексты рапорта и выступления на Красной площади. Из них исчезает обращение «Дорогой Никита Сергеевич». Вместо этого докладывают Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза, Президиуму Верховного Совета, Совету Министров СССР. Полет на восходе полностью меняет жизнь Комарова. Он – герой Советского Союза. Его мечтают видеть в любой стране мира – он самый желанный гость на любом торжестве. После полета Володя совершенно не изменился. То есть никакого у него самомнения, как обычно, появляется у таких людей, герои Советского Союза там, и прочее. Он как был простым человеком, так и остался. Особенно это его отражалось в поведении с друзьями. Никакого зазнаиста, никакого, говорится, высокого мнения о себе. Комаров так и не стал звездой, в отличие от большинства слетавших космонавтов. Он не любит фотографироваться и давать интервью. Только когда уж очень сильно попросит. Вся лестница была забита детьми. Они его узнали. Это был день рождения на следующий год после его первого полета. Они его узнали. Начали с ним разговор. Он вышел. но ну, Я думал, на минутку. Потом пошло. Значит, Валя дала у нее в сумке всегда его визитки. Ну, сколько там было? И он каждому написал, дал визиточку свою. Вы представляете? Пришлось дать ему тетрадь. И он писал каждому терпеливо. Ну, какой он человек? Добрый, чувствительный. Он видел, как у детей глаза горят. Живого космонавта. В середине 60-х космических отрядов было уже два – военный и гражданский. И тот, и другой открыто враждовали и не скрывали этого. Когда мы начали тренировки физические, совместные с военными космонавтами, то я очень хорошо запомнил, когда мы бежим, вдруг военные ребята останавливаются, окружают нас и задают такие вопросы. Зачем вы сюда пришли? Ваше дело строить корабли а наше дело летать. Гражданские занимали те места в космических кораблях, которые военные космонавты законно считали своими. В этой негласной войне так или иначе участвовали все космонавты, кроме Владимира Комарова. Мы туда пришли соперниками, причем соперниками сильными, потому что мы военных космонавтов учили, как летать, а теперь мы пришли сами летать. Вот на этом фоне... Комаров был совершенно другой. То есть он был очень доброжелательный, он рассказывал, отвечал на все вопросы. И наиболее ярко, вот я узнал его, и он проявил свой характер, когда я сломал ногу на прыжках. Гречка был из гражданского отряда космонавтов. Уже на следующий день руководство отряда приняло решение отчислить. Слишком серьезная травма для космонавта. Пусть увольняется, лечится, а потом снова проходит медкомиссию. Это означало, что с космосом можно было попрощаться. После выписки из госпиталя Георгия Гречка снова вызвали к руководству. Он был уверен, чтобы написать заявление об уходе, но ошибся. Ему предложили читать лекции в Центре подготовки космонавтов. На время болезни. А через полгода разрешили приступить к тренировкам для полетов в космос. На том, чтобы гражданский Гречка остался в отряде, настоял военный Комаров. Оказывается, Комаров сказал, ноги у космонавта не главное, срастутся, а голова у Гречки вроде хорошая. Так вот, казалось бы, вот то, что я рассказываю, это же обычная вещь. Но обратите внимание, мы с военными были соперники. Помочь другу, это каждый может, помочь сопернику, это извините. В 1963 году в точно такой же ситуации оказался и сам Владимир Комаров. После очередной тренировки на центрифуге у Комарова обнаружили неполадки в работе сердца. А это автоматическое отчисление из отряда космонавтов. Там была просто... Такие изменения, которые не позволяли дать хорошее заключение, положительное заключение. Тогда мы заперлись в кабинете с Владимиром Михайловичем. Я ему совершенно открыто сказала, и он понимал, что он, у него что-то не то. Он чувствовал это по сердцебиению. На электрокардиограмме изменения были. Я просила его рассказать мне досконально и совершенно открыто, как самому себе... Что было накануне и предыдущие дни, он мне рассказал. Оказывается, за месяц до тренировки Комарову удалили гланды. Владимир и предположить не мог, что такая пустяковая операция может изменить данные кардиограммы. И естественно перед тренировкой не стал говорить врачам, что был прооперирован. В личном деле космонавта Комарова врач Котовская записала: после операции противопоказаны перегрузки, парашютные прыжки. Тренировки прекратить. Мы, как говорится, взялись за это дело, за спасение, для того, чтобы его все-таки... Юра Гагарин специально ездил, специально мы его напутствовали, значит, для того, чтобы... И мы стояли. Практически отряд отстоял его, Володя Комарова. Гагарин настоял на том, чтобы Комарова назначили повторное медицинское обследование. И через какое-то время, я не помню, еще через недели было повторное медицинское обследование на центрифуге, и он ликовал. Посмотрев новые результаты анализов, врачи заключили, с такой идеальной кардиограммой только в космос летать. Владимир Комаров остался в отряде. Это памятник Владимиру Комарову во дворе московской школы номер 235 Здесь Володя учился с 1 по 10 класс. Отец будущего космонавта работал обычным дворником. Но, как мальчишка, мечтал о неме. Свое увлечение он передал сыну. Вместе с маленьким Володей они мастерили воздушных змеев и склеивали макеты самолетов. После школы Комаров поступил в летное училище. Учись, вот тоже, володники, еще лет, наверное, 15, Володя курсантик Курсант. тоже да а это уже лейтенантчика получил тоже это спецшкольник это спецш... спецшкольник да это спецшкольник спецшкольник а это, это молодой лейтенант уже молодой лейтенант вот Представь иногда плачу всегда да, он да, такой ты. добрый идти дальше, идти дальше. человечный он такой красивый очень. Он И такой добрый. Целовалась с ним. Целовалась. Когда же друг, еще, он... друг. Самый мой первый друг. Таких вообще нет. Уж хорош у меня муж, но он был лучше. его. Видите, что греха. Таитесь, так оно было. Володя был очень человечный. После окончания летного училища Комаров отправили служить в Чечню, в город Грозный. Здесь он познакомился с Валей Киселевой, своей будущей женой. Традиционно летчики встречают будущих жен на танцах. Комаров увидел свою первую и единственную любовь в витрине фотосалона. Свои самые удачные снимки фотограф этого салона всегда вывешивал в витрины. Как-то Комаров проходил мимо и мельком просматривал фотографии. На одной из них увидел девушку, в которую влюбился с первого взгляда. Он сразу, он на фотографии ее полюбил. А в жизни Валентина еще лучше. Скромная, добрая и такая внимательная. И он вел себя очень грамотно и очень тонко и оберегал ее все время. Вот. Правда, там вот... Тетя не, о, о, очень боялась, что от родителей попадет, что мы, мы, мы гуляем и все такое. Валя училась в пенинституте, по вечерам работала в библиотеке. А Володя очень любил читать. Валя была, как говорится, напутственно Его даже рекомендовала ему те книги, которые полезны ему было бы прочитать. Она была все-таки больше, как говорится, их учили этому, она подготовлена. Ну, на этой почве они начали там встречаться. Родители Валентины были против того, чтобы дочь выходила замуж за летчика. Ведь это постоянные переезды, военные гарнизоны, маленькие служебные квартирки. Комаров ухаживал за Валей целый год. И сумел доказать отцу и матери невесты, что Валя будет с ним счастлива. Да он красивый мальчик был, мужчина молодой. Он красивый был, он, видно, и веселый, и добрый. Да, я вам не сказала. Им же перед полетами давали шоколад. А что такое 48-й год, 40? это что, где шоколад? Даже в магазине не продавался. Три года кончилась война, какой шоколад? Так они притаскивали этот шоколад нам, девчонкам. И, и дарили, и заставляли кушать. Сами они не ели его, хотя им давали для того, чтобы у них все нормально работало. Представляете? Это мама с папой в день свадьбы. Единственное, у него было белое платье, а это просто такое было. Не белое. Но фотографировались они в день свадьбы. Через год после свадьбы у Комаровых родился сын Женя, потом дочка Ира. Из города в город Комаров всегда переезжает вместе с семьей. Они живут в крошечных служебных квартирках, мебель казенная, удобство во дворе. В Свои только книги и пара чемоданов с одеждой. Но Валентину Комарову трудности не пугают. Владимир – прекрасный муж и отец. После работы всегда спешит домой. Погулять с сыном, почитать дочке сказку на ночь. Помочь жене приготовить ужин. Он мог сочетать, я не знаю, как у него получалось. Но я никогда бы не сказала, что работа для него была на первом месте. Я ни разу не видела, что если отец дома, мама в это время готовит обед, еще что-то убирает, чтобы он сидел там, занимался бумагой. Он предпочитал все вместе сделать, а потом пойти там зимой на лыжах покататься или летом съездить вместе отдохнуть. После первого полета в космос Комаров получает огромную квартиру в «Звездном городке». Четыре комнаты, лоджия, балкон, огромная кухня. Дочке Комарова Ире новый дом кажется дворцом. Но жене Валентине квартира почему-то не нравится. Она пока не знает, что здесь семья проживет лишь два года. Пока в новой квартире праздник. 16 марта 1967 года Владимир Комаров отмечает свой 40-летний юбилей. Там шикарная квартира, большая квартира, где мы, собственно, отметили его 40-летие весьма плодотворно. Танцевали энько еньку там такой шум был большой, что, собственно, наша женщина-космонавт начала стучать снизу, говорит, прекратить этот шум, там ну, шумили, шумили, короче, ребята. Свой юбилей Владимир Комаров отпраздновал за полтора месяца до своей смерти. После гибели мужа Валентина Комарова так и не вышла замуж, потому что лучше Володи не было, а хуже ей было не надо. Она умерла в августе 95 -го года, пережив мужа на 28 лет. Вот, например, у меня есть моя такая доромбоорощенная теория, если жены летчиков или моряков первые два года не уходят, они не уйдут никогда. Потому что, ну, вы представляете, да? Каждый полет, да? Каждый день. И вот, ну, молодая девочка, да, вот ей было 22 года, они поженились. Вот как-то так в жизни всегда бывает, что Понимаете, когда кто-то из супругов уходит, редко кто остается, долго живет. И между ними уже какая-то существует связь и нить, и когда он уходит, так он забирает к себе. Вот. И вот Володя ушел и Валю забрал. С собой нету их. Весь день 24 апреля 1967 года Валентина Комарова ждала везде от мужа. Но их не было. А с обеда в их квартире неожиданно отключили телефон. Комарова забеспокоилась. В квартирах военных телефоны никогда не отключают случайно. Подъехала Чайка, по еще одна или две Черные Волги, вышел дяденька, по генерал-полковник, там много звезд у него было, большой такой седой такой курорт. Мама спросила только одно, вы точно знаете? Он сказал, да, точно. То есть ему не надо было ничего говорить. Как только все замолчали, она все сразу поняла, что что-то там, в общем, что-то страшное. Он потом ее подарил за это. Через несколько лет, он говорит, «Сняг, большое вам спасибо, что вы меня не заставили всю эту фразу произносить». 26 апреля 1967 года. На Красной площади похороны космонавта Комарова. Урну с прахом замуровывают в Кремлевской стене. Через шесть дней здесь же, на Красной площади, пройдет праздничная демонстрация. С трибун будут звучать только торжественные речи. К первому мая там собирались, потому что если бы неудача, ну так бы как-то... Ну, Брежнев же сказал потом через три месяца, давайте поменьше говорить о Комарове, чтобы не травмировать его семью. И быстренько замолчали, очень, очень быстренько. Это свидетельство о смерти принесли Валентине Комаровой после похорон мужа. Оно было написано по личному распоряжению Брежнева. Причина смерти космонавта Владимира Комарова – обширные ожоги тела. Место смерти – город Щелково Московской области. С этой бумагой она пришла к Юрию Гагарину. И что мне делать с таким свидетельством? Кроме имени и фамилии мужа, здесь нет ни слова правды. вопрос не задала, почему ей дали такое свидетельство о смерти. Это второе свидетельство о смерти Комарои выдали по личной просьбе Юрия Гагарина. В нем была уже вся правда. Космонавт Владимир Комаров трагически погиб при завершении испытательного полета на космическом корабле «Союз-1». Место смерти – район города Орска Оренбургской области. Мало кто знает, что именно здесь, в степи Подорском, находится еще одна могила космонавта Комарова. Сюда приезжают только самые близкие, родственники и космонавты. Вот это еще вот фотография места гибели Володиной Подорском. Это Мы с мужем страшное. все собирались Я поехать сюда. Там, там все сгоревшее, все обубленное, все. Уже я был сгоревший. Был. Уже сгоревший. Ну, можно сказать, что две. Yeah. Что-то там, что-то вот на красном полосе. Первыми в Ворск на место аварии вылетели представители КГБ и правительства. Они обследовали место трагедии. Найденные останки Комарова срочно отправили в Москву. А в Ворске остались работать военные и инженеры. Они нашли новые фрагменты тела Владимира Комарова и похоронили их в степи, недалеко от места аварии. Это было 25 апреля, за сутки до официальных похорон в Москве. Так что фактически это первая, а не вторая могила космонавта Комарова. Там, где все собрали, сделали могилу, пока есть эти, положили фуражку сверху. Потом там же рядом ракетная часть стоит. Значит, самые хулиганистые солдат. Который с губы вылезал практически вообще. Он нарисовал модель, это, сам этот камень. Они, значит, взяли, сами нашли черный камень большой. Из металла сделали такой балирьев. Там женщина как будто бы держит вечный огонь. Фотографию все написали. Из металла из какого-то. И сами поставили, вырыли, поставили ограду, посадили березки. Это степь. Там уже такая небольшая береза роща выросла. Вот, и там она получается вот эта вот, ну, как могила, можно сказать, она сзади. А впереди потом большой такой построение. 14 января 1966 -го года умирает Сергей Королев. Главным конструктором становится Василий Мишин. Как раз в это время начинаются испытания первых кораблей «Союз». Конструкторы торопятся. Перед 50-й годовщиной Октябрьской революции срочно требуются новые достижения в космосе. Американцы разработали корабль «Джемини», так сказать, переходной корабль к лунному кораблю «Аполлона» и пускали один за другим. И начиная с 1966 года... Запустили в общей сложности 10 кораблей «Джемини» и 20 астронавтов-американцев вышли на околоземные орбиты на этих кораблях. А у нас за это время ни одного пивотируемого полета. Один за другим в космос запускают три корабля «Союз», без экипажа. Перед тем, как отправлять на работу людей, всегда проводят беспилотные полеты. Так положено по технике безопасности. На Первом Союзе отказало автоматическое управление. Корабль стал уходить на территорию Китая, и его пришлось взорвать. Второй корабль взорвался на стартовой площадке. Третий сбился с курса во время приземления и упал на дно Аральского моря. Если бы на борту этих союзов были люди, они бы погибли вместе с кораблями. Ну и после этого, казалось бы, надо было произвести чистовой беспилотный пуск, на котором бы не было никаких замечаний. При подготовке Востоков тоже было много неприятностей, были и пуски. Королев поставил условия, чтобы выделили две ракеты для беспилотных пусков до пуска человека, на чтобы эти два беспилотных пуска прошли чисто, благополучно и без замечаний. Перед полетом Гагарина было пять беспилотных запусков. Первые три закончились аварией. И только после того, как еще два корабля благополучно вернулись на Землю, Королев разрешил полет Юрия Гагарина. Перед полетом Комарова не было ни одного удачного пуска корабля «Союз». Слышала, что они вот с Евгением когда-то, сказать, это все обсуждали между собой, всем было понятно. Но папа был на всех трех запусках вот беспилотных кораблей, все это прекрасно видел и знал. Главный конструктор Василий Мишин идет на риск. Он решает, что четвертый Союз должен лететь с экипажем. Планировалось, что на Союзе один стартует Владимир Комаров. Сутки спустя на втором корабле полетят Быковский, Хрунов и Елисеев. В космосе корабли состыкуются и вместе вернутся на Землю. Инициатива принадлежал лично Василий Павлович, на которого как на молодого главного конструктора оказывалось очень большое такое, я бы сказал, политическое давление. Космонавтика теснейшим образом связана с государством, с политикой государства. Это не некое. Абстрактная, отвлеченная наука. Ну и на фоне американских успехов от нас требовали начало пиматируемых пусков. 21 ноября 1966 года на Госкомиссии были зачитаны следующие кандидатуры на полет двух первых Союзов. Командир корабля «Союз-1» Владимир Комаров, его дублер Юрий Гагарин. Командир «Союза-2» Валерий Быковский, его дублер Андриан Николаев. Борт инженера «Союза-2» Евгений Хрунов и Алексей Елисеев. Их дублеры Виктор Горбатко и Валерий Кубасов. Он однажды мне вот это сказал, что машина сарая, и что ну, надо, нужно лететь, видеть. Ну, ты сам понимаешь, почему я лечу. Другого выхода нет. Другого не может полететь. Я беру всю ответственность на себя. Полет союза один несколько раз переносили. У корабля все время находились какие-то мелкие неисправности. Именно эти переносы и стали косвенной причиной трагедии. Корабль этот был обречен, потому что парашют был э, так упакован плотно, а в результате того, что переносился в старт, он постепенно там разбухал. И э, этот корабль был обречен, хотя, естественно, никто об этом не знал. 20 апреля 1967 года Владимир Комаров на госкомиссии. На первый же вопрос, готовы ли вы совершить полет, Комаров отвечает – корабль сырой. При предварительной подготовке выявлено много серьезных дефектов, с которыми нельзя отправляться в такой ответственный полет. «Так значит, вы трусите?» – спросил у Комарова кто-то из членов комиссии. Комаров медленно поднял глаза и громко произнес – лететь готов. Я прекрасно понимаю, конечно, что такое было. Володя отказаться, я не полечу. Полетел до Гагарин. Это само собой разумеется. Бесспорно, что такое отказаться. Эта фотография сделана за несколько часов до старта корабля «Союз-1». На стартовой площадке собрались космонавты первого отряда. Попрощаться с Комаровым, пожать ему руку. День был солнечный, настроение у всех приподнятое. И только Комаров был какой-то грустный. Ничего не рассказывал. Собирался у чемоданчик и уезжал спокойненько. На этот раз он все досконально рассказал, где что лежит, какие документы. Ответил на все многочисленные письма, которые были в ее адрес написаны. Каждому написал персонально. Он говорит, я открываю его, тот самый стол, там все в порядке, лежит все документики, все разложил для меня. Ну, что касается квартир, там, гаража, машины, все это, все эти бумажки, все там лежит, все, все это он разложил. У него был идеальный порядок на столе. И провожать не дал. То есть он стоял долго-долго, минут три, наверное, в лифте. Смотрел, смотрел, потом такожку, и, в школу, и Протяжка один. Продувка. Протяжка 2. Ключ на дренаж. Отдув. 23 апреля ракета успешно выводит «Союз-1» с космонавтом Владимиром Комаровым на борту на расчетную орбиту. На этом хорошие новости из космоса заканчиваются. На «Союзе-1» не раскрывается одна из двух солнечных батарей. Электроэнергии не хватает. Это значит, что скоро могут отключиться все системы корабля. «Союзом» нельзя будет управлять. Это реальные переговоры Комарова во время его последнего полета. Он сообщает генералу Каманину о том, что на корабле возникли технические проблемы. Открытую солнечную батарею Комаров пытается навести на Солнце, подзарядиться от него. Но управлять однокрылым кораблем очень сложно. Аккумуляторы «Союза» неумолимо разряжаются. Батарея солнечная. Он ходил, аж ногой там стучал, может быть, чем то там продвинется. эта автоматика какая -то. Он знал, куда что лезть делать. Он знал, ты сказал, но не мог ничего сделать. Буквально через полчаса у корабля отказала автоматическая система управления. А значит, сажать машину придется вручную. Риск очень большой. Одно неверное движение, и корабль может уйти на свою вечную орбиту. На Земле созывается экстренное совещание. Конструкторы требуют прервать полет Комарова и отменить пуск второго корабля, «Союз-2». Это решение спасло жизнь еще трем космонавтам – Хрунову, Быковскому и Елисееву. Комаров своей гибелью спас Жизнь еще трех космонавтов. Вот мы с ужасом потом представили себе, а что если бы солнечная батарея открылась, если бы солнечно-звездный датчик сработал, и до возвращения на Землю у Комарова все бы работало нормально. Тогда произошел выпуск второго корабля. Мы добились бы нормальной стыковки. Это потрясающие события, сенсация. Ну и потом оба корабля бы наверняка погибли. Была бы гибель не одного Комарова, а еще и космонавтов «Союза-2». Существуют две версии того, что происходило на орбите в последние часы жизни Владимира Комарова. Многие уверены, что он убедился в неизбежности своей гибели и потребовал разговора с семьей, чтобы попрощаться. Матом он вкрыл там. Он матом ругался, что он погибает. И все, и больше ничего, последние слова, погибают. Прощайте все, он сказал, прощайте все, я погибаю. Другие утверждают, что Комаров просто не мог позвонить домой из космоса. Для этого в 1967 году просто не было технических средств. Первые звонки с орбиты домой стали возможны лишь в четвертом году со станции Мир. Такие все умные вот сейчас. Вот что Володя Комаров, Володя Комаров, Володя все прямо чувствовал, прямо. Прямо летел на смерть летел. Вот. У него есть.. И были какие-то сомнения, Да Володя не такой, чтобы это самое ля-ля-ля об этом говорить. Он у него не такой характер. Точно известно только одно. Владимир Комаров до последнего пытался посадить корабль. Он делал все возможное и невозможное, чтобы приземлиться вручную. И до последних минут надеялся, что у него это получится. Корабль был практически неуправляем. Все переговоры с Комаровым на земле поручают вести Гагарину. Он был последним, с кем общался Владимир Комаров. сумел сориентировать союз и запустил двигатель на торможение это были последние слова Владимира Комарова которые услышали на земле спускаемый аппарат идет на посадку связь прерывается потому что корабль входит в атмосферу в центре управления полетами все пожимают друг другу руки Комаров с задачей справился кажется все неприятности позади Просто после такого напряжения мы практически совершенно двое суток не спали. Нервное, эмоциональное напряжение было тяжелейшее. Вдруг такая разрядка, хороший завтрак, на столах прекрасные закуски. Начальство вытащило припасенное вино, мы расслабились. И во время вот уже такого расслабления Дежурный офицер подбегает к Гагарину и бросит срочно его на связь. Гагарин вернулся со связи с каким-то серым лицом, сказав, что ему объяснили, что посадка была и требует его немедленного вылета в район Орска. О смерти космонавта Владимира Комарова было всего одно сообщение ТАСС. При открытии основного купола парашюта на 7-километровой высоте, по предварительным данным, в результате скручивания строп парашюта, космический корабль снижался с большой скоростью, что явилось причиной гибели Владимира Михайловича Комарова. Больше никаких подробностей катастрофы и никаких сообщений ни в газетах, ни по радио, ни в теленовостях. Причины катастрофы «Союза-1» расследовала комиссия во главе с Дмитрием Устиновым, который курировал космос. Официальная версия трагедии – стечение ряда факторов, носящих случайный характер. Сказали, была фраза, что было всего 200 каких-то неполадок мелких, крупных, вот за это все дело, вылезло там оттуда. Вот. Знаю, что только прочитала, там не помню фамилии, только один из всех этих конструкторов сказал, что, знаете, наверное, все-таки не стоит запускать. Ну, папа тоже был, понимаете, для этого не нужно быть доктором наук, что если там все три запуска неудачные. Виновными в катастрофе комиссия признала конструкторов, которые разрабатывали парашютный отсек корабля и создателей самой парашютной системы. Строже всех наказали главного конструктора и начальника института парашютно-десантных систем Федора Ткачева. Его сняли со всех занимаемых должностей. Главный конструктор Василий Мишин наказан не был. Но никто по этой причине наказан не был, ибо виноват было слишком много. наплоть до высшего политического руководства страны. Мишин Василий Павлович вышел. И сказал, я виноват в гибели Володи Комарова. Я, знаете, я чуть со стула не упал. У меня с Василием Павловичем были стычки там всякие, по поводу Луны, и без Луны были стычки. Вот. И, как говорится, у нас не были самые лучшие отношения. Но после этого заявления я чуть со стула не упал. Понимаете, я его зауважал настолько, понимаете, что человек сознался, что да, он виноват. Он как главный конструктор виноват. После гибели Комарова конструкторы тщательно проверят всю конструкцию корабля «Союз» и полностью устранят все неполадки. В шестьдесят восьмом году «Союз» снова полетит в космос с Георгием Береговым на борту. Полет пройдет отлично. Большой привет всем ребятам. От души поблагодарим за внимание и теплое отношение. Не волнуйтесь, думаем, что все будет нормально. Мы прекрасно знали, что они дними розами. И не только шипами, и кровью нам придется заплатить. Платить придется кровью. И еще придется. Потому что ни, никакая техника, ничего природа просто так не открывает. Она требует жертв. С 1971 года и по сегодняшний день «Союзы» не подводили ни разу. В 2005 году американцы признают «Союз» самым старым, но самым надежным космическим кораблем. Все-таки, значит, это был не зря уж «Союз» сколько лет летает. уж отца нет, 40. 41 год. А все еще летает, значит, хороший был корабль-то. Через несколько дней после смерти Комарова Гагарин даст интервью. «Комаров показал нам, как крута дорога в космос. Мы научим летать в Союз. В этом я вижу наш долг перед Володей. Это отличный, умный корабль. Он будет летать. Первый космонавт не ошибся».